Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Сегодня у нас немного необычный бой Ну а в чем он необычный? То, что у данного игрока под ником Мордоворот3090 Всего 46% побед Вот такой вот у нас сегодня злой, злой рак, который... Ну, мягко говоря, отказался проигрывать и показал, где раки зимуют вражеской команде. Сейчас будем наблюдать, как же это было. Сразу, да, чего стоять на месте? Летим вперед. Скучно где-то отсиживаться в тылу. Если обратить внимание, видно по расходникам. Расходники все обычные, но зато. Снаряды не простые, а золотые Неудачно рикошетит снаряд 20 снарядов золотых, ну было Теперь осталось 19 и 4 фугасных Ну так на всякий случай могут иногда и фугаса пригодиться Все, долгая перезарядка По-моему уже пора, пора начинать дальше двигаться Да, все, орудие заряжено Получает здесь пробитие От кранвагона Карта, кстати, называется Старая гавань Счет становится 1-0 Прошло 2 минуты Второй неудачный выстрел Опять <coughs> без урона Промахивается кранвагон Кранваген сейчас мог уйти на перезарядку, хоть у меня еще один снаряд в барабане остался, но сам <coughs>, по себе знаю. Если не в прям в данный момент выстрелить и не полный барабан, руки чешутся уйти на перезарядку. Так что Кранваген тоже из таких. Сидит, перезаряжается. Наконец-то на 1100 с лишним ловит Кранваген, Был фуловый, стал... Ну, для Як-ПЗ шотный. Один снаряд танканул, второй. Или это уже три? Уже три. Уже все три. Я даже первый снаряд не заметил, когда кранвагон выпустил. Счет пока равный. 2-2. Закончилась третья минута боя. Т110Е5 союзный не терпится им, по-моему, отправиться в ангар. Потихоньку там давит. Вот, наконец первый уничтоженный противник. Ровно 2000 урона. Две плюшки хватило кранвагу. А счет 3-3. Кстати, по прочности вражеская команда уступает. Если сравнить оставшиеся полоски. Здесь правильно, я к ПЗ решил отступить А то если выезжать, там получится и слева, и справа противники Даже если в кого-то удастся выстрелить, то Все равно прилетит от кого-нибудь другого с другой стороны ну, Все понятно, озвучил я свою мысль Счет 5-7, команда начала потихонечку проседать Минус 60 ТП да. А, ну в принципе успевает Я подумал сначала, что 277 пробивает Но нет Танкует я к ПЗ е 100 Пытался он там сбить походу гусалю Но не срослось Счет, кстати, опять становится равный Опять 7-7 Один выстрел, один фраг Этот уже третий Счет опять становится равный 8-8, не успел я это озвучить Уже 8-9 Ладно, ну все, я посмотрел Сейчас на миникарту с правого фланга Там прорвались противники Сейчас уничтожат, наверное, все три союзной артиллерии Я ПЗ поехал потихонечку в сторону базы Но не думаю, что он успеет кстати, результаты боя я уже посмотрел. У противников такой интересный взвод здесь был. Из трех игроков. Все эти три игрока на последнем месте и по, по одной тычке. Если я не путаю, если это результаты того боя. Может, я ошибся. Просто, да, так интересно посмотрел. Может, и не в этом. Не, наверное, не в этом бою, да? Там 268-й был во взводе. Не знаю, если только игроки вдруг в конце боя уже после того, как их уничтожили, <laughs> во взвод решат объединиться. Ну ладно, извиняюсь за дезинформацию. Все, встает кто там из противников на захват. Фуловая СТРВ. Здесь несется уже запах победы, уже думает, что все. Все в кармане. Минус еще один вражина, четвертый уже, счет 9-11. И счет уже 9-13, союзники-то почти закончились, остался один 261 но от него, я думаю, в этой ситуации не будет никакой помощи. Ну, и так оно и есть, отправляется он в ангар. Отлично, не успевает убежать стерва. Это уже пятый уничтоженный, а еще осталось целых пять живых противников, из них три артиллерии. Да, сейчас главное не находиться на открытом месте. А тут попадешь в засвет, чемоданами закидает по самые там помидоры. Наверное, даже с места сдвинуться не успеешь. На какая а, Бабаха еще у противников Бабаха а как раз они взводом, Центурион и Бабаха А, ну, наверное, все таки этот бой Вот я сейчас смотрю, объединились во, во взвод там первый Кронвагон, Объект 268, Т-100 ЛТ и У всех по одной тычке, причем у Объекта 268 Там 100 с небольшим, что ли, урона Вот удачно здесь получается подловить Бабаху Кстати, сейчас можно было против Бабахи заряжать фугас прям смело Бабаха танкует, ну, не знаю, как она может танковать, если у него в башне 14 миллиметров брони в круговую, по-моему, если мне память не изменяет. Отлично, удается, вовремя развернулся, теперь надо, по-моему, разворачиваться срочно в другую сторону. Нет, странно, Бабаха сюда не поехала, хотя сейчас у нее была возможность подловить Як-ПЗ. бабаха не поехала. Не знаю, чем она там занимается. она поехала с другой стороны! Зачем? Зачем? Это уже седьмой уничтоженный. Но ну, арты здесь прострела, по идее, нету. Но ситуация такая, что, ну, попробуй арту уничтожь. Блин, три штуки. Остается надеяться на то, только что вся арта будет стоять просто на месте. Ну или сама вот так вот приедет, да, одна за другой. Сразу раз, чемодан, два, чемодан. Ах, поспешил. И третья арта тоже приезжает сюда. Ну развязка более чем интересная, такого я еще никогда не видел. Сводится Т-92, но не удается, не удается им попасть. Видимо, поторопился, боялся, что Яга уже перезарядилась. Считать надо было, считать. Все, сейчас со всех сторон, с трех сторон будут а -а, обкладывать. Вот, выезжает, выезжает. ГВС Кидает чемодан на 220 и тут же уничтожается. Выезжает 261, больно на 339. А Т-92 промахивается Но вот сейчас в этой ситуации уже второй раз, конечно, везет Як-ПЗ Е100 я бы, Если бы Т-92 не промахнулся первый сейчас и второй раз То Як-ПЗ уже мог находиться в ангаре и бой был бы проигран Но везет, везет Может Т-92 слишком близко подъезжал К стене, к стене его прижимай, блин